Всем привет дорогие друзья, с вами Блэкчеллен, мы продолжаем проходить игру под названием Five Nights at Freddy's Security Breach О, Фредди тоже, кстати, здоровец, он культурный у нас медведь, да, молодец А серии мы, получается, были в детсаду По-моему, там их проходили театр, я помню точно а Потом уже прошли вниз в управление И взяли билет, чтобы управлять именно вот этим лабиринтом Чтобы пройти к Монте так раз Я помню, вне серии полчаса его делал Потому что он что-то не выходил у меня, я даже не понимал, вот эта хрень последняя не работала, все закрылось и все. Потом как-то уже сумел сделать, еле-еле как. Но теперь вроде бы все работает, сейчас пройдем. Садитесь все поудобнее, я всем желаю приятного просмотра и мы начнем. Так, пойдемте. Так, бот, а, бот уехал нахрен. Все, так, ладно я не запутался, потому что лабиринт у меня в прошлый раз был по-другому. Я сразу через вот этот путь шел и все, но он неправильный был. Сейчас надо идти вот через эти вот эти так и Потом через спицу вроде бы Вот сюда, вот так вот Запутано очень, кстати, смотрите Вот так вот, вот так вот Потом сюда и аж сюда потом Надо пригнуться немножко, да Потому что тут фонари не слепят Ну тут, конечно, жуткое помещение на самом деле Главное, чтобы этот паучара не выбежал Или краб, я не помню, как он ну, был раньше Но его вроде бы тут нету А что это такое? А, это уже все? Смотри, это, фин... это уже получается. Ой-ой-ой. Ой-ой. Сохранялка есть. Главное, сохранялка же была. Главное, чтобы сохранялка была. Мне не интересует, что там происходит. Кто там... Ну, я знаю, кто будет. Монти вроде бы. Он должен выбежать тут где-то. А, что это за пушка какая-то? А, а, куда? По вот этим э, крокодильчикам? че не понял, что делать. А ну-ка, да. Запустил. Это все? Моя ну, окей, сохранимся еще раз. Че бы и нет. <сёк> Почему бы еще раз не сохраниться нам? Тут бесконечное сохранение. Офигенно. Опа, на. А вот и он, кстати. Он, кстати, тут, по-моему. А, а, нет, смотри, грязный стал. А что ты грязный стал уже? Ты? ты же вроде чистый был. Ой-ой-ой. Он за сейчас побежит, да? А нахрена ты пушку сломал, придурочный? Это бы все нормально. Рок-н-ролл! Рок Надо было еще секс, наркотики и рок рок-н-ролл написать. Сказать точнее. Так бы идеально было бы, наверное. Да, наркотики в первую очередь. А рок-н-ролл там подождет. А где он? Ой, он за нами идет, кстати. Он его потерял? Блях, он куда-то прыгнул. Как ты это делаешь, придурок? В смысле он прыгать умеет? А я че он в другую сторону побежал? Он точно наркоман, я тебе отвечаю. Он в другую сторону побежал. Нормальный? Куда? Да бляха, мне карусели, уйдите. Эта хрень какая-то. Где? Где? Где он? Где он, я сказал, в смысле? Он же прыгать вроде умеет. Ой, блин. Да, он все-таки умеет прыгать. А я не умею, мне жаль. Я умею бегать зато. Блин, ну он реально задрал меня. Щука. Какая щука еще, Ты что дебил, что ли? Какая тебе щука? Сам ты щука. Охреневший. Крокодилище. Так как он меня заметил-то, падла? Да его нету. Он вообще другой стороне. Чё он меня преследует? Что происходит вообще? Где он? Что это за хрень? Нет. Нет! Вот, падла Ч ⁇ будем бегать друг от друга или что? Ну, ты реально задолбал. Щука. Ай, блядь. Капканы, сука, расставил. Да иди ты в жопу, малыш. <Слых> Блин, ну ты ч? Ну сколько можно-то, а? а? я, по-моему, в начало вернулся. Да нету тифон, нету. Блин, он прыгнул! И ч? Вот падла. Недавно мне побросать. Я просто хочу поиграть и все. Забросить эти сраные болты. Или что я кидаю там мячики. Что ты мне вечно жизнь портишь, а? Полудурошный. Где ты бегаешь там? А мне насрать уже. Я просто кидаю мячики. Не поебать. Вот падла. Бежит опять где-то. Да какой малыш о тебе? Я умнее тебя как, хотя бы. Вот щука. Вот действительно щука. Щука бежит за мной. Я оторвался от него? Вот здесь щука. Десять. Прыгнул. Все сломалось. Куда он побежит? Блин а! Он прям передо мной прыгнул. Ты чё Ты сейчас меня реально напугаешь до да инфаркта и инсульт одновременно. Вот же щука! Так, да как какая это Отойди. Мне еще этого придурка не хватало. Одного. Все? Я же не добросил, по-моему. А чё он в другую сторону побежал? Он совсем уже чокнулся. Зачем он в другую сторону побежал? Ну ладно, это его проблема, в принципе. Где он? Да выше бросай, выше. Все все нажимай на кнопку. Нажимай быстрее! Он сейчас придет. Вот он. Нажимай на кнопку. что ты ржешь, ты сейчас умрешь. Нажимай быстрее. Все за все тебе хана. Ты куда полез, придурок? он ну, ну зачем ты на, на эту бочку полез? Ну все, разломался хреном. Вот и все. Вот так вот будет и с Чикой, наверное, и с Рокси, и с Фредди, не дай бог, если, конечно, он с ума тоже сойдет. А вот, наркотики, это вред, вот, видите, что наркотики делают с людьми, и Рэгэро вообще. вот, все, он помер. Чё там у тебя? А, робот обычный, говно. А, когти. Так, когти на руках где-то, вот. А что когни... Это когти? Это же ноги. И ноги оторвало в другую сторону. Это когти. А чё, на ногах когти, раз? Ладно, пускай. А как мне сохраниться? Или вы... Ну, выбраться надо сначала, конечно. А есть сохраняшка? По... По... А, выбраться назад. Точно, через эту фигню. Я уже запутался. Ну, я же вроде пришел через другой путь, я просто не понял, что не так надо. Я просто тот путь знаю. Там вроде бы через садик выходить сейчас хуже, наверное. Так, куда мне идти? А, там, там, в принципе, нет вариантов. Окей. Пиццерия? А что я сделаю? Окей. А почему я именно сюда пришел? Подожди, зачем я сюда пришел? Я мегапицца Блэкс пришел. Зачем? Зачем? Туда пойти? А зачем? Ну, я могу сохраниться просто. Мне нужно сохраниться. и все. Я сохранюсь здесь, а хотя это неудобно будет, наверное. Я сейчас вот здесь сохранюсь, а потом мне придется выходить через другой путь. Ну да ладно, в принципе, неважно. Нет. А что нам по заданию дальше делать? Ну, мы убили его, все. Улучшить Фредди? Сейчас? Сейчас улучшить Фредди надо? Это где мы улучшали его? А я забыл. А запчастей это где находится? Ой, это в том месте, пта. я туда не дойду, наверное. Ну, мне хотя бы отсюда выбраться неплохо было бы. Не, я отсюда не пойду, я не. Я лучше выберусь хотя бы на поверхность. Я тогда не нахожусь в какой-то гаване, блин. Непонятный. В Ну все, у нас минус Монти. Э, ну окей, в принципе, но... Мне он так не нравился никогда. Ой, блин, ты что делаешь? Зачем да так появляться-то резко? Вспышки запрещены. Да? Ну пускай, ладно, будет запрещены. Ой, блин. Ой, падлая такая, мерзотная. А кто сюда придет? Тут уже никого нету. Мой, тебя убил. Все. Ёпта. Меня сейчас убьют походу роботы сейчас. Реально. Морально просто задавят нахрен. Да, они могут, кстати, убить испугом. Без проблем вообще. Они убийцы на колесах, бляха, ездят. Можно, в принципе, и так читать на самом деле. Ага, покружился, уехал нахрен отсюда Вот, вот так вот, молодец А я пошел дальше Потому что мне надо отсюда выбираться чем, тем, чем быстрее, тем лучше Так, сохраняемся Конечно, это уже обязательно Если есть сохраняшка, значит надо сохраняться И в любом случае Это уже правило для всех Кто играет в FNAF 9 Потому что без этого будет плохо Возвращаться и все проходить заново Зачем она надо мне? А если мне Чика поймает, она еще живая причем. И Рокси тоже. Мы их не вывели еще пока из себя. Файзер Блэст. А, фай... надо было... А. -а, -а, -а. Ну я пошел, получается, не через фаби... фай... вот это Файзер Блэст. Я пошел через адреналинчика. Ну ладно, в принципе. Взять кофе, когти. Ну я все сделал. Мы с ним уже закончили. Сейчас надо будет Фредди, наверное, разбираться. Не, ну походу, если я его лучше, то мне придется его потом сложнее убивать. Ну, конечно, это придется в любом случае, наверное. Мне кажется, так полюбаться придется делать. Нажаль. Хочу я этого не хочу, но это уже по игре так надо. Вот так вот. Да, это не скоро будет, не сейчас. Это будет через, наверное, серии две, наверное, может быть меньше, больше, не знаю точно. Но придется его все равно ликвидировать. Наверное, к 6 утра где-то вот так. Вот. Сейчас только 4.40. Даже 5 нету еще. Ну окей, а мы куда идем сейчас? Получается в этот технический зал. Но я не помню, где он находится. Я уже реально не помню. Мне надо будет либо пересматривать серию прошлую. Ну, когда еще тогда я его улучшал его. Ну, что я реально его не помню. Ну я вроде... Не, ну не сюда точно я заходил. А чё, это мне сюда надо? Не помню, реально, серьезно. Может быть и сюда, я уже не забыл. Все, я кажется понял, куда нам надо идти. Получается, возвращаемся в начало самое. Потом идем уже, получается, в кабину. Ну, в комнату Рокси вроде бы, да? А после этого уже... А, там будет... Сразу уже прямой путь в этот э, технический центр. Странно, конечно, очень все это. Но это такие есть. Блин, вот фонарик разрядился не вовремя вообще. Очень не вовремя. Я теперь просто иду на куда-то. Вот как тут пройти, а? Ну, вроде бы что-то светится, я сюда иду. Все. Если бы ничего не светилось, я бы сюда в жизни не, не дошел бы. Просто тупо бы шел так вот, как слепой человек, блин. Ни хрена бы не видел бы, просто упирался бы на все попавшееся. И все. Ладно, все, сохраняемся и пошли. Так, ну вроде бы там... Медведь нормально сидит. ну Но, по-моему, тут ничего не поменялось вообще. Ну, как было, так и отстало. Все хорит, все хорошо. Угу. Роботы ездят. Какого-то хрена. Хотя они там по сути не должны ездить. Так, Рокси, так, это Рокси, да? Ну, похоже, да, на нее. Но она еще живая, кстати. Между... А, э, в смысле нельзя? Ты ч ⁇ Фигели? Понаставили капканов. Реально робот ездит? Да, походу он не здесь ездит, а дальше, в другом помещении. Странно, что он тут будет ездить. Зачем? Тут уже ничего нет такого ценного. Смысл ему тут ездить. Я понимаю, что там что-то было хорошее. А тут просто это их личная комната. Но они ушли работать, в принципе, охранять. На караул ушли ночной и все. Потому что охранники не справляются. А тут, ну, эти роботы, биороботы. Они бесполезны, по-моему, вообще. Они могут сигнализацию урубить, но их можно легко обдурить просто и все. А вот фиг ты ее обдуришь, она быстренькая. Ну, хотя она тупенькая немножко, но поймать сможет. Так, а ну-ка. Да, я помню, я тут заходила. И охранница вроде бы через этот путь заходила еще. Хотя странный, но я ее, кстати, не видел вообще. В реальности. Ну, чтобы она гуляла. Она только в касценах была и все. А так ее нет по сути, наверное. Как персонажа отдельного. Подожди, Монти? там Монти уже сдох. Зачем его улучшать? Выйти. А где? Подожди, в смысле? Монти? Монти нажать? Подготовка а, к процедуре улучшения. Открывается дверь, можете зайти в соседние. А зачем мы Монти улучшаем? Фредди улучшать надо. Чё за хрень? А чё, улучшать надо? А, давайте сначала откроем обшивку руки. Давайте. Открывайте. А, ну открой. Отключи через провода, чтобы демонтировать старую руку. Важно добиться полного соответствия схеме. А то все придется сделать сначала. Вот это, вот это. Блин, там вот эта хрень была нижняя, в смысле? Ты че? Там все правильно. Не, ну я не понимаю, почему вот так самое сложное у меня получается без проблем. Самое легкое вот это, просто кнопочки понажимать, я не получа ни хрена не получается. Вот как это работает? Не, я не понимаю, блин. Кейс. В смысле ты нахрена руку вы выдернул? А, новую поставил? Обратно? Окей. А, отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью хрени какой-то. А и что? А где? что про происходит? Да не нажать. В смысле? Я не могу нажать. Все, давай дальше. Так, желтые, Раз, два, три. Ага, желтая, сейчас. И зеленая. Все сделал наконец-то. А прекрасная работа, процедуру для второй руки выполнять не нужно. Этим занялся... О, это повезло мне, потому что я не смог бы это сделать. Это хорошо. А что, все? Заканчиваем процедуру? Давай, завершай. Фух, слава богу, я с этими кнопками полчаса мучился. Даже вот примерно столько же, как и с лабиринтом. Мои руки стали другими, где ты достал эти детали? Да я просто их у Монти стырил и все. Какая удача, теперь я смогу рвать отчетчатные ограждения в здании, как это делает... Как делал! Не понял. Что за хрень? А что делать? Как Кто наказан? Он сейчас разрядится. Давай поднимайся быстрее, пока он не захватил все. Кто должен спать? Я вообще уезжаю. Иди в жопу, чувак. <связь> Что происходит? Что происходит вообще что на и происходит я не понял Э, алло Ух ты бляха ты что делаешь так вроде все нормально теперь окей а куда идти надо теперь а, Что-то узнать надо вроде. А я правильно иду вообще? Ну окей, давайте пойдем, посмотрим, наверх поедем. Пока что посмотрим, что там. Узнай, как можно остановить Рокси на территории гонок Рокси. Ого, гонок? Нам на гонки придется идти сейчас. Ёбан. Страшно вообще, конечно. Ладно, пошли Пошли, пошли, пошли По гонки Рокс Это где-то на втором этаже вроде бы Если я не, не ошибаюсь Не знаю, в этой серии или в следующей уже посмотрим Ну попробуем в этой Потом уже выведем, наверное, в следующей серии Из, из эксплуатации Но они меня не трогают Потому что я свой Да, это вроде где-то здесь Даже, по-моему, здесь не, ну я сейчас сохранюсь сначала, потому что я не знаю. Здесь, не здесь. Вроде здесь, по-моему. Так-то давай тут посиди пока что. Я тут сохранюсь. А, потому что еще раз я не буду убегать. Это вообще бред. Ну, потому что это сложно. Ну вы что? Это сложнее, чем Монти было убегать. Монти как бы дебил, его легко, он самый легкий получается. Не зря его самым первым поставили, потому что он самый легкий, его легко можно обмануть и ну, все. И убить без проблем. Да, он здоровый, да, он может э, рукой одну убить, бах, и все, тебя нету. Так, подожди, меня ради разве сюда? Ууу, все, приплыли, короче. Не, я не знаю, куда реально идти. Так, все, давайте идемте сюда, вот оказывается выход есть. А ты что стоишь? У тебя же вроде есть скоростные тапки, вон, сделали руки, можно на руках пойти. Какой-то бесполезно. И зачем мне. Зачем мне вот этого медведя сунули, я не понимаю, разрабы. Нахрена он же не идет даже за мной. Он стоит как копан и все. А типа делай ты сам давай все. Охренеть можно. Меня будут убивать, а он даже не, не заступится за меня. Ему вообще пофигу. На меня и на всех Не, рогти надо будет сейчас Как-то убивать, а он будет просто Стоять тупо, нормально Что, В смысле закрыто по Подожди, а как я должен Пройти тогда, Все закрыто А, походу он мне для этого и нужен чтобы я прошел, да Ну по-моему он разрядится быстрее, и меня сожрет Блин, вот в чем проблема Кстати Он же реально сейчас просто возьмет и сломается у меня же там, по-моему, нету уже больше заряда Не, он столько не пройдет, я тебе отвечаю Капец, конечно Не знаю, может сюда пойти? Хотя, как вариант Звучит Но все равно мне туда надо будет идти В следующий раз Мне кажется, там сразу выход будет Ого, нихрена себе Че так вас много, пацаны? Фига себе вас тут. Человек 30 ездит, блин. Вот это я понимаю. Наня, наняла Рокси охранников, блин. Защищает, блин, какую-то хренотень. Смотри. Ну, не на каждом метре ездит. Ну, по-моему, это невозможно. А как его проехать-то? Пошел в жопу. <смех> Блин. Нет, не смей. И ты тоже. Я попкор не спрятался, все. Идите в жопу. <смех> не трогайте меня, я тут ни при чем. Так, я вот здесь. Она, он вот тут. Мне туда надо. Вроде это все довольно просто, но ни хрена не просто. Потому что он вечно сюда и туда-сюда ездит. Вот я сейчас выйду, а он меня тут спалит. А там, по-моему, заграждено все, А как я пройду-то? Даже если получится. Да пошли вы в жопу все. Полудурочные. Давай поиграем. Ха, давай поиграем. О, сейчас вы как вовремя вообще. Нажмите. А как? Как нажать? Enter. Окей, okay, пошли. А куда? А я за принцессу играю? Сундучок есть. А куда идти? Прямо? В смысле? Это кровать вообще. Куда я в кровать иду? Закрыто. Нормально. Не, ну в игрушки сейчас очень вовремя играть, на самом деле. Дверь закрыта. Ну в я падать тоже не собираюсь. Опа, открыл что-то. Какие-то хрени. Какие-то э, какие зайцы бегают. Ой-ой-ой. Да пошли вы в жопу все, зайцы. А, конечно, похоже. Ну какой-то догадливый, а, смотри. Блядь, Заяц! Ты чё? Все я сваливаю. Заяц не сожрал одну жизнь. Вот падала такая. Ну блин, серьезно? Игра в игре нормальная. Он должен что-то открывать. Ну это логично. Ох ты ёпта! Все за мной, смотри. Зайцы, вы чё, оборзели что ли? Они же сюда вернутся, скорее всего. Надо сваливать срочно. У меня одна жизнь. Дверь закрыта, все, мне жопа. Да, конечно. Она потухает, по-моему. Вот же жа, жажи, падлы. охренеть да вы чё с ума сошли, это, это невозможно да они не охренели, игра в игре сложнее еще. опять эти падлы да идите в жопу, у меня нет хп вообще да откуда вы беретесь то ну а это в смысле бесконечная типа, дверь или что? дождь теперь уже Охренеть, это все надо пройти, вы понимаете, какой бред? Это вообще бредятина полная, это невозможно пройти вообще. Если у меня хотя бы не было. Если мне побольше хп было хотя бы, может быть еще получилось. Что тут А, ну дождь идет, логично. Зачем я вообще это делаю? А, а, а как мне? Что мне делать? Дождь ждать, пока закончится, или что? О, нормально, 4 хп. Э, офигенно, да? Только ничего не поменял это особо. Дочь идет дальше. Вырубите там дочь, пожалуйста. Он мне мешает. То да в смысле, ну как? Почему это не погасает, а те погасают? Как это работает, я не понимаю. Кажется, я понял. Надо сначала все поломанные, типа, зажечь. Не понял вообще. Ч прикол? Какую надо зажечь, чтобы все работали? Вот это вроде да, вроде по вроде работают. А нет, по Да вы че угораете? Эти падлы сожрут сейчас. Придут, мне найдут и все. Не ну вообще не самый лучший вариант, вообще, конечно. Ничего сейчас, вот это. Вроде правильно. Во, нормально. куда нам идти. Нет, туда не пойду. Так, хорошо. Сундучок есть какой-то. Необычный ключ. Интересно, что он открывает. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. Вот это открывает? По-моему, еще чё... страшнее стало атмосферка. Мало того, что ни хрена не видно, сейчас зайцы нападут и все. Мне же мне торба. Ч де чё я такое? В смысле? Ты кто такой, чувак? Не трогай меня, я просто принцесса тупая. Все, уйди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что творится? Ой-ой-ой! А? А что делать? Все, Приехали? Нормально, я походу игру сломал. Все, смотри, код, ошибка. Офигеть, я, я хакер, я хакер, прикинь. Я взял, сломал игру. Нормально, да? Смотри. Взял, сломал игру нахрен. По сути, наверное, так не надо было делать, я не понял, просто ничего. Я просто поиграл. Мне сказали поиграть, я поиграл. Я поиграл и выиграл, и игра сломалась просто. Вот так вот, тупая игра. Автоматы я этих ненавидел никогда. И считал всегда, что они какие-то странные. Обувь. Не обувь теперь появилась. Ну, обновочка, неплохо. Теперь новые бутсы появились. А теперь самое сложное: теперь вернуться обратно надо будет. Блин, а реально сложно. Все, сваливаем. Так, вы сюда не едете, ясно? Что тут игрушка валяется? Че вы игрушки поразбрасывали, а? Черти. Так, надо просто понять, сколько он тут едет. И сколько он рассматривает всего. Нет! Назад. Я знаю, что они сейчас тут колонна едет. Надо подождать, пока час пик пройдет. Потом ехать. Вот теперь хорошо все. Так, давай едь. Еть. Давай, давай. Все. Проехал, я ухожу, короче, все, мне достаточно. Поигрались и хватит, все. Возвращаемся в нормальную <coughs> взрослую жизнь, все. Фредди, ты да... здорово. Ты меня ждал? Молодец. Все, теперь сохраняемся. Не, я тебя не буду использовать. Под... А, куда я пошел, Я дебил. Я не туда вообще. Перепутал случайно. Да что ж так лагает, а? фух еле прошел реально сложная игра вот скажу честно игра очень сложная прям очень настолько что капец просто просто капец и весь мокрый Я она час это все прохожу реально так да без фредди как-то разберемся ну, или его подзарядим. Вот, зарядка, вот зарядка, все хорошо. Есть! Все, я понял. Теперь мы разобьем эти ворота и убьем эту хр хропсис сразу. И все, будет все заживем! Заживем хорошо, круто. Блин, ты че аккуратней? Если вам ролик понравился, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше э, возможностей, и вы дадите мне таким образом мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки в описании под видео, заходите, вступайте, спонсируйте, приглашайте друзей как раз на мой канал, он даже и на сервер дискорд тоже, конечно, обязательно. Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях. В следующих, может быть, обзорах, Соник, наверное, выйдет новый, который там 31 марта вышел, я помню. На него тоже будет обзор. Так-то все, ждите. И всем пока-пока.